Ребятки, привет! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня мы находимся в городе Брюссель, Бельгия Я приехал сюда на мажор. Мой первый мажор в жизни Я уже пробовал попасть в Пиджел, Стокгольм, в Швецию, но мне сказали, что мое приглашение не годится у тебя нет вакцины, ты вообще никто, иди отсюда, мразь Я исправился, сделал вакцину Получил нормальное приглашение от PGL И теперь я попал на мажор До этого я посещал только, вроде бы, эпицентр в Москве Больше никогда не было Но эмоции, которые я там получил Они запоминаются навсегда Это тот турнир, где СДЕВС покинул CSGO сцену Ну давайте Вижу цель Не вижу, ребят, Посмотрим, что сегодня получится. У нас очень классные матчи. Spirit, Na'Vi остались в плей-оффе. Они будут бороться за победу на этом мажоре, а, возможно, будет СНГ-финал. Этот ролик выйдет уже после самого турнира, вы уже знаете результат. Но мне остается только смотреть, болеть и здороваться с самими про игроками в реальной жизни. Кстати, я хочу сказать большое спасибо этому парню. Мы с ним были соседи в самолете. Я попросил у него раздать интернет, чтобы написать сообщение. А в итоге он с нами здесь, помог найти машину, помог обустроиться, помог добраться до этого города. Короче, красавчик. Let's go, brother. Thank you. Goodbye. Yeah. Goodbye. See you. See you. Вот так вот, добрые люди в Бельгии. Этот ролик будет для своих, которым интересно, что у меня вообще происходит, как это все работает. Я буду очень рад вашему лайку, если вы его поставите, потому что ролик, правда, не из простых. Это очень интересный контент, которого давно не было. Но ну, а сейчас мы приступаем к влогу. Я арендовал уже машину. И вот какую машину... Сейчас я вам покажу. Полетели. Забыл сказать, мы сейчас находимся в городе Брюссель, а сам мажор происходит в Антверпене. Это час езды отсюда. Поэтому нам нужно добираться именно до этого места. Пойдем. Сейчас наша задача найти нашу машину и как раз таки посмотрим, какие машины покупают бельгийцы. Бельгийцы, да? Да. Бельгийцы. Так, молодые люди, мы нашли нашу машину Но ну, она грязная Что это такое? Она очень грязная Так Это мини-купер Так, сейчас она должна включиться ббк О, это не она, это не она. Пойдем. Кстати, вот это все машины нашей компании, которую мы сейчас выбрали. И здесь почему-то, э, видимо, владелец любит BMW, тут только BMW. И даже машину, которую мы взяли, это тоже BMW, это мини-купер. Четверка, последняя четверка, кстати, она стоила на 20 евро дороже, она стоит 70 евро в день. Я вам без шуток скажу, это нормальная цена. 70 евро за такую машину, и я бы готов был заплатить. Но мне сказали, что из-за моего возраста четверку дать мне не могут. Вот такие вот дела. А вы мне говорите, что я старый. А вот наша машина. Это мини-купер. Ну, она выглядит как машина для путешествия. Она выглядит как машина для путешествия. Так. Тут места супер достаточно. Места много. Нормально. Коля, положи свою сумку. Так. Ой, нет кнопки. Терец. Так. Ой, как, как жестко. Так, давайте заводить. Слушайте, машина классная пока что. Так, ну, я предлагаю выезжать. Так, что мы вообще тут имеем? Мы имеем очень похожую приборку на BMW. 8000 пробега, это прям, прям новая машина, мне она очень нравится, она такая симпатичная, необычная Посмотрите на этот огромный круглый экран, и здесь очень классная картинка на камере, прям супер Я надеюсь, тут есть CarPlay, если его нет, это будет не очень приятно, но есть свой навигатор А, мы же в Европе Все, мы выезжаем, первые 2 метра в городе Раз, два, три Я вписываю сразу Антверпен. Так, ну что ж, я выставил 43 километра, 1 час, 16 минут в пути. Все, мы приехали в Антверпен. Нам понадобилось минут 40. Дорога одна из лучших в моей жизни. Это просто прекрасно было. Я заснул, можно сказать, за рулем. Сейчас мы едем в отель заселяться и сразу же после этого э, кушать. А вот когда поехать на сам турнир, не знаю, Клау Найн, вы понимаете, Клау Найн проиграли, такой был бы контент с ними. Вертуспрот прямо сейчас уезжают, мы едем в сторону от Отверпена, они едут в сторону Брюсселя в аэропорт. Такие дела короче, надежда на Спирит и Нави. Так, что можно снять э, в Бельгии за 100 евро? Давайте смотреть. Ой, он сказал раздельное, но он не сказал насколько они не раздельное. Функционал, да, раздельное? Так, за 100 евро, это выглядит на 60 евро. Ладно. Э, в целом, тут есть все, чтобы спать. А это главная цель нашей поездки. Спать в отеле. Поэтому переплачивать особо нет смысла. Кстати, давайте я вам покажу вообще, что у меня есть в сумке. С чем я путешествую. Список на самом деле не меняется. Это всегда одна сумка. Я не ношу чемоданы. Никогда еще не было у меня полета, где я был по работе с чемоданом. Как-то по кайфу брать мало одежды и покупать ее в процессе поездки. Кстати, это приглашение от PGL на Мажор, чтобы меня выпустили бы. Пустили. Без этого приглашения от PGL меня бы не пустили. Это так странно. В прошлый раз в Швецию не пустили из-за этого. Это сумочка, где паспорта, карты и так далее. А карты у меня, кстати, немало. Вот такое у меня количество карт. Там есть и каспи, там есть и европейские, и российские. Мои права, тех паспортами М4. Все в одном месте это удобно. Ну и если я потеряю, то все сразу потеряю пока. Так, это колина камера. Он сейчас любитель пофоткать. Один вверх, как шикет. Зарядка MacBook. А. Это зарядка для камеры. Тут сразу вставляется 4 батареи. Они могут одновременно заряжаться и одновременно давать заряд камере. То есть я стремлю именно благодаря этой штуке. Очень дорого стоило, но зато бесконечный заряд батарей. Хватает на 24 часа. Так, это у нас какие-то длинные провода. Я не знаю, зачем это. Что это? Зачем я принес длинный провод? Так, это у меня спортивка. Очень много черных футболок. Я обожаю черные футболки. Они у меня все одинаковые. Это у нас получается нижние белевые носки. И еще раз носки. Все. А, нет. Ноутбук. На этом моя сумка начинает пустеть, совсем забыли про вид, а он тут реально красивый, виден вести вся архитектура Бельгия, а именно Антверпен, а именно Антверпен. Antwerp. То есть мне казалось длиннее название. Не, Антверпен. Антверпен. Ант. Антер. Антер. Антверпен. Ант. Антверпен. Антверпен. Да. <су> <су> Весной на CS вышло обновление Battle Pass. Вы можете выполнять челленджи и получать бесплатные скины за уровни. Недавно их количество уменьшили до 60. Вам будет проще достичь максимального уровня и получить крутые предметы. Задание делятся на общие, ежедневные и еженедельные. Вы можете выбрать любое количество из разных категорий. Каждая игра дает вам увеличение игрового опыта, то есть увеличивает ваш уровень, который можно обменять на топовые скины. Но также теперь вы можете делать ставки балансом и появились автоставки. В режиме Crash слева от Габена появилась бонусная игра. Идея в том, чтобы первым поймать указанный коэффициент. За это можно получить награду в виде предмета. Ссылка на ксфайл и промокод есть в описании. Мы сейчас уже на мажоре, недалеко от центра. У нас есть сообщение от PGL, как вообще работает пресса. Тут написано, что пресс-конференции не будет. Общение с проигроками они сами не смогут приложить, поэтому нам нужно самим договариваться, с командами, с проигроками, что мы хотим с ними что-то записать. Вот. В целом все. Что дает пресса? Давайте посмотрим. Во-первых, у нас был отдельный вход, это классно. В очереди просто их не было. Здесь мы можем покушать, попить. Сзади меня огромное количество каких-то кастеров, э, стримеров. Я ни одного не знаю. Хотел попробовать, но нет, никого. Все говорят на... не на русском языке. Но сейчас наша главная задача будет найти вход на сцену. Поэтому прямо сейчас вместе с вами одним дублем будем искать. Пойдем. Чтобы были бы настоящие эмоции. Все, что я видел, это уже какие-то примерные фоточки. Выглядит круто, но так чувство, что мало места. До начала турнира, до начала первого матча осталось 12 минут. Играет первый матч Фейс против Ninjas in Pyjamas. Да, да, мы пришли правильно, вот эту сцена. Так. Это очень странно нет кабинок вообще почему такое решение не понимаю на самом-то деле зал самый большой зал реально такой среднего размера но сцена выглядит классно аудитория заряженная это очень сильно до начала матча уже орут как будто финал они орут сабершок не знаю зачем но это приятно была забавная особенность в зале. Одни из самых активных болельщиков были фаны Виталити, так как Франция и Бельгия ⁇ близкие соседи. Сотни французов приехали поддержать команду. Но тут есть один нюанс. Виталити не прошли в Лиган Стейдж. Надеюсь, ребята были об этом в курсе. 15 прямо сейчас заканчивается первая катка на этом мажоре. Последний раунд. Посмотрите на, на реакцию зала. Посмотрите. Счет в итоге у нас 1.0, атмосфера здесь серьезная, ребята заряженные все, поэтому будет интересно наблюдать, что будет дальше. Сейчас мы посмотрим, что PGL подготовил для своих зрителей, что здесь можно купить, поесть, поиграть и так далее. Давайте смотреть. Если говорить про развлечения и магазинчики во время пауза на мажоре, то это провал. Там было до пяти развлекательных стендов и через каждые три метра пивные бары. Понятное дело, мы в Береге, здесь любят пиво, я все понимаю. Но камон. Зрители просто спускались купить пиво и поднимались обратно. Внимание, не было даже пинов. Хотя это всегда было фишкой мажоров. Hello. Navi Jersey? L. Navi Jersey. L, L. 80 евро. Это... Около 5000 рублей. Если что, примерно так это все выглядит. Тут ничего нет. Я думал, здесь какие-то пины будут, но еда, пиво, и еще раз пиво, и туалет. Но нужно отдать должное, здесь у каждого третьего пива. Здесь будет очень громко к концу дня, потому что играют Нави и люди будут уже не нетрезвые. Последний раунд первой игры. И просто посмотрите на реакцию людей. У нас уже есть правильный один пикем и сейчас должны выигрывать по идее спирит. В них никто не верит здесь. И здесь вообще нет русскоязычной аудитории. Никто не добрался до Бельгии прямо сейчас. В этом зале огромное количество бразильцев, которые приехали из Бразилии, болеть за команду Фурия. Возможно, на опыте и на такой большой поддержке бразильцев будет намного сложнее. Тем более у спиритов это первый большой турнир. Так, здесь у нас проходит какой-то локальный турнирщик. Два компьютера, как я понимаю, здесь Аимка. Турнир называется Beef Mod Arena. И... Как я понимаю, по тому, что здесь на столе, они занимаются снеками. Это сушеная говядина. Так, я пока ничего не понимаю, ничего не вижу. У меня USP. Вау. Wow. Вау. Yeah. Wow. Вау, он прям хорошо попадает. Что? Так, ребят, у меня злит, все хорошо. Он пошел меня резать. Последний раунд. Блин, это было жестко на самом деле. Не знаю, как это было слышно на стриме, но на первой игре спиритов было абсолютное молчание после выигранных ими раундов, а на фурии зал весь разрывался, но уже на следующих картах все было иначе, и поддержка зала сбалансировалась. Закончился матч, спирит против фурии, спирит выиграли, и пока что наш Пикем заходит, а спирты большие красавчики, мало кто верил в их победу. Встретимся уже завтра на матче Копенгаген Флеймс против Энс. осталось до победы нами счет 14-5 я попрошу Полю прямо сейчас спуститься к ним чтобы он бы это заснял смысл это эксклюзивный контент давай Thank you. Ну что ж, сейчас я вам покажу, как выглядит наш проход на турнир. Тесла на черном салоне. Как можно брать на черном салоне? Нужен только белый. Вот как выглядит весь стадион. Он огромный. Вместимость 20 тысяч человек Если вы задумывались, почему мажор прошел именно в Антверпене В таком маленьком городе, то вот вам разгадка За аренду этого стадиона PGL не платил Это все на бесплатной основе Стадион забрал только доходы от продажи билетов Таким образом получается вин-вин для всех И PGL экономит огромные деньги А город получает шикарный буст туризма Весь на турнир приехал как минимум 10 тысяч человек со всех точек мира Ход для зрителей находится по другую сторону стадиона Это делать нужно круг Наш ход находится в бэкстейдж лаунж. Повезло с парковкой. Кстати, насчет парковки. Стоит 5 евро в день. То есть за все время турнира мы подарим парковке 25 евро. Сюда могут зайти только ребята, у которых есть бейджик команды, таланта, прессы, гость, PGL, став, плеер и сильву. Я не знаю, что такое сильбу, но наш вариант это именно пресс. Сейчас мы находимся в прессе. Здесь огромное количество СМИ, каких-то редакторов, которых я вообще не знаю. Они меня не понимают. Ну, судя по тому, что мы видим на экране, матч уже закончился. Фейс, скорее всего, выиграли. Ну а мы сейчас пойдем, возьмем покушать. Вода. Очень маленький банан. Лейс. И еще одну пачку возьмем Лейса. Но необычного. А что-то вроде вот этого. Так, я. Продолжаю никого здесь не знать. Хеллоу. Hey. Его знаю. Он совсем не знал, кто я такой при знакомстве, но когда речь пошла про Сабишок, он упомянул, что прям сегодня играл у нас на серфе. Это приятно. Ну а сейчас мы пойдем на саму сцену. Вау, wow, сегодня намного больше людей, чем обычно. На полуфинал пришло больше людей. Вот наше место для прессы. Мы можем вроде бы идти вниз, но пока мы этого не делали. Видео? No. <связывая> <связывая> Ребятка, ой, ребятки, ребятки, сегодня был финал Na'Vi и Mirage. А нет, завтра у нас будет играть Нави Face и я прогнозирую заранее, будет счет 2-1. Первая карта Mirage 16-14 от Na'Vi, либо 16-11. Вторая карта это Inferno, 16-14 забирает Face и третья карта Nuke. Нави uh, выиграет 16-8 Смотрим, что будет на самом деле Насчет велосипедов Брать машину здесь было не очень правильным решением Так как здесь попросту нет удобных парковок А на тротуаре только велосипедисты Здесь культ двухколесных И для них сделано все Нас закрыли на улице Как попасть в отель? Короче, обслуживание великий плохое Сервис плохой. Жизнь здесь я бы точно не стал, и я хочу уехать Это пс... Нужно вставить роль. Это рецензия по стране. В Бельгия это не рыба не мясо, не даже не рыба не мясо, это плохо. Для СНГ Челика не подходит. наконец-то. Финал. Здесь был фаворит именно Нави. И мы ожидали очередную победу на мажоре. Но что-то пошло не так. Но нужно отдать должное. Поддержка в зале, организация турнира, его освещение. Было все на максимальном уровне. Именно такие должны быть турниры. Именно так киберспорт будет развиваться. Мами проиграли 0-2. У них была борьба на первой карте, но во второй они посыпались. Примерно так сейчас выглядит зал, который обустошен эмоциями. Я эмоции обустошен. Я поставил ставки Пикем. Все было хорошо. Я поставил ставки на этот матч. Я ставил на каждом матче. И все, что я заработал, я поставил на Нави. Ну и вы сами понимаете, какое у меня сейчас настроение. Ну и плюс огромнейшее количество людей повторило за мной Пикем. И мы не смогли это сделать. Это был Пиджел 2022 в Бельгии, Антверпен. Где будет дальше, какие будут составы, какие будут команды, это уже хороший вопрос. До следующих встреч, Пока. О, они поаплодировали <смех> под конец ролика. Но на следующий день после турнира генеральный директор PGL спрогнозировал, что через пару лет за отдельными турнирами будет следить до миллиарда человек. Я думаю, это слишком оптимистичные цифры и хорошее привлечение спонсоров. Но как бы это не было бы наивно, мы очень верим в такие цифры.